2015 года, Был, была суббота, мне позвонил сын и сказал «Пап, можно я приеду к тебе в гости?» Я говорю «Да, конечно, приезжай». Ну, по приезду в Демидову он позвонил мне уже с бабушкиного телефона и сказал, что останется ночевать у бабушки. И, как я ответил? «Без проблем». Ну, наступил вечер, это я уже лег спать время было около полдвенадцатого уже ночи раздался стук в окно я не в понятках гляжу ну, в окно, стоит полицейская машина и толпа детей я поглянул в окно и сказал, что случилось? У меня спросили, а Влад дома или нет? на что я ответил, что его нету ну, и сразу же вышел на улицу, мне объяснили что они отдыхали на природе ну, и в этот момент в, в один около семи часов вечера как они мне потом уже рассказывали что Влад отошел в сторону и пропал его больше никто не видел я сразу же собрался это пол 12 где-нибудь без 15-12 наверное, вот так вот я собрался оделся и поехал сразу в лес на месте были люди ну, обыкновенные ну, знакомые наверное Влада кто его знал ну, стояли жгли костер что потом? Мы постояли. Я как бы поспрашивал, они сказали, что мы ходили, кричали, искали. Ну, в эту ночь очень сильно было темно. Буквально 10 метров и вообще ничего. Ни фонарика из деревьев буквально вообще ничего видно не было. Ну, через какое-то время приехала полиция. Прошу посмотреть целую серию других роликов о Багафе Лыковой, которые набирают популярность на нашем канале.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 который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете. Посмотрите эти видео. Прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео. О, потом мы а, с нас взяли объяснение, показания. Ну, с меня, как с отца, ну, с ребята, как они присутствовали там. И через какое-то время привезли собаку. Это, ну, это уже, наверное, был второй час ночи. Может, час ночи, вот так вот. Я точно не могу сказать, потому что часы я туда не смотрел, как-то не до этого было. И привезли рюкзак вместе с собакой. Рюкзак был у полицейских. И в рюкзаке были как бы вещи. Ну, вещи это, это тапочки из бассейна, которые, как сказать пахнут хлоркой, потому что... И чужая курка. И чужая курса. Собака, бы. конечно, понюхала, понюхала, ну, покружилась на месте, в одном месте она упала, повалялась, я не понимаю, что она, ну, как, может, ему там плохо было, да, может, она знак какой-то показывала. А ну... вещи полиции привезла? Да, полиция. <связывая> и потом еще раз давали, давали, нюхали, ну, нюхали, ну, и буквально она, ну, отошла, может, метров на 50, ну так вот. И все, она буквально кружилась на месте. Все, она дальше никуда не пошла, она теряла след. Потом э -э мы пришли, вернее, собака вернулась и сказали, ну что, что мы можем сделать? Во-первых, темно, мы включали и фары, и фонарик светили, что мы даже не видели, где э кинолог находится с собакой. Но. Мы постояли, постояли и Решили э, по всем вокруг дорогам у нас это место а с двух сторон обходит дорогами. Ну, и с одной стороны ездили э, полицейские, с другой потом поехал я. Ну, светили фарами, сигналили, полицейские ездили, сирену включали. Ну, в лесу я когда ехал и ну, сигналил, ну, стояли, кричали, ну результата никакого. И мы решили. Э, до... поехать домой до утра, до рассвета ну, и начать уже э, по рассвету поиски потому что по темноте ну, нереально было что-то ну, и народа не было ну, что-то искать ну. время уже наверное, было около полшестого утра ну, мы созвонились и все, мы приехали туда сразу приехали и начали делать обход вокруг шалаша это буквально э, километр на километр такой вот пи, э, радиус. Не, не километр, вру, вру, вру, это, это я что-то загнул. Метров триста на 300, вот так вот. Ну, и может думали, что где-нибудь лежит замерз там или плохо человеку, сознание потерял. Но ну, ну, мы даже э, следов не увидели на этот момент. Ну, и... Вот потом как-то все начало вот это вот все происходить. Ну. А, ну еще на тот момент, когда ко мне приехали полицейские, ну, спросили его дома и сказали, говорит, позвоните бабушке, может он у бабушки дома. Я позвонил бабушке. Ну, бабушка сказала, нет, Андрей, ну мы с ним-то что он в 10 часов будет дома. Ну, говорит, ну его еще пока нету, жду. Но я ничего никому не говорил, потому что ну, не хотел расстраивать, думал, ну... Найдется сейчас, там, может, в городе, где-то, правда, уже с друзьями, или еще что-то, ладно, такая надежда. Ну, и потом позвонил матери. Рассказал, что вот такая вот ситуация. Насте, я не знаю, наверное, часа в два ночи я и позвонил. 2.45. 2.45. 2.45 позвонил и сказал, что вот такая вот ситуация. Ну, и после того я держал э, с Настей связь, как бы, нашли-не нашли. Ну, и, и утром они уже с Иваном приехали. Ну, давай, но... ну, по поводу детей, что могу сказать? Во-первых, никто из них не пришел на поиски, кроме одного ну, парня, который был вместе в компании, но впоследствии он ну, летом ушел в армию, хотя не собирался в армию уходить. Может быть, таким образом его как-то решили отгородить от всего от этого. Но ну, а остальные дети, они, ну, учатся, приезжают в Демидов, в Смоленске учатся, ну, живут обычной жизнью, ну, как бы ничего такого не происходит. То есть, в принципе, у них все идет жить полным плечом, то есть да. органы как-то сейчас с ними работают или нет? Ну, это неизвестно мне. Ну, пока неизвестно? Нет? Пока неизвестно. Ну, а до этого какое время проводили какие-то, может быть, допросы или это были... Единые допросы там буквально? Ну, проводили, проводили опросы, след, следственное управление Смоленского комитета проводила. ну, допросы проводили несколько раз, точно знаю, кто-то из них был на полиграфе, ну, результаты, естественно, не всех видела, но опросы были по нескольку раз, их опрашивали, ну, это такие даже не допросы, а просто опросы, скажем так, а у следователей ни вопросов не возникало, никаких по ходу ну, развития событий, по поводу того, что они рассказывали. Ну, для меня это странно. Мне кажется, следователь должен ну, да. задавать вопросы, если у него какие-то возникают. Дознания, да, наводящие вопросы да, должны всегда быть. Этого, ну, этого я в деле ничего не видела. Есть изначально, что показания разнились, потом резко показания, да, они пришли в одну в стезю какую-то, да, что начали говорить о том, что ну, все, кто там был, начали давать примерно одинаковые показания. Это вот как ночью они, наверное, в лесу, да? Ну, в лесу, когда они ночью, они показывали вот на одно место, вот на одно место. Там есть одно место, куда он пошел. А вот на данный момент все потом, наоборот, все интересно пошло. Половина их даже, меня там рядом не было, я отходил, а поначалу они утверждали, он пошел туда. Потом уже показывали чуть-чуть э, в сторону угол 45, так говорю, ребята, вы определитесь, туда или туда, потому что это два разных направления. Или сюда вдоль дороги, или сюда в леса, но ну, выйдешь на дорогу, но ну, только через лес. если. Поэтому тоже непонятно. А какие-то следы на месте преступления были найдены? кровь, не знаю, личные вещи какие-то, не знаю, там все, все что угодно можно. Нет, было не было ничего, не было ничего найдено, потому что мы я как-то тоже сразу в тот в то утро не обратил внимания. Но приехал с родственником, и родственник обратил внимание сразу, что поляна была убрана э, чисто. Такое ощущение, что там никто нет. Это было через сколько времени после? А это... То есть группа говоря, это ночью приеду. случилась эта вся ситуация, да, да. утром там уже все было чисто-чисто. Ночью я не обратил внимания, ну, понятно, как там потому, было, потому, что, ну, не потому не что, до что темно, да, машины ну, стояли я... большой вопрос э, в том, э, Кирилл, а что происходило между? пажей Влада, как они да, говорят в 7 часов и приездом к Андрею. Что эти три часа мы как бы можем ну, у нас нет понимания что там могло происходить а, плюс всему, нет, да, там больше трех часов, а, там конечно. даже больше трех часов да а, Плюс ко всему конечно а, когда мы приехали настя позвонила мы с утра поехали туда взяли мелкого брата влада и поехали сразу на место и в этот момент приехал кинолог как раз я подъехал а, андрей уже тогда после ночи выдохся подустал но один круг мы с собакой прошли которая вот вторая вы по второй собаке те же были э, тапки которые в хлорке та же кофта естественно она доставлялась просто ну, у меня этом... ее таскали везде, везде. рюкзак можно причем... они все трогали есть, это есть вопрос если да. были тапки значит были плавки нет нет, нет. Ну, он нет. В шортах тапки в шортах плавал, потому что мы с ним в бассейн постоянно ходили. Вот В пятницу перед отъездом ну. я с ним не смог в бассейн пойти, заболел. И, скажем так, они с Женей, с другом пошли. Так вот, с этой собакой мы пробежали круг, и она обогнула кругом от шалаша, то есть вышла на одну дорогу, свернула на другую, и вывела нас обратно же к дороге. Вот, со второй собакой мы сделали таких два круга. Я просил кинолога, чтобы мы их побежали. Собака начала пить со второй, который чуть дальше будет на повороте. Долог сказал, что если собака именно так вот бьется, реагирует несколько раз, да, то, возможно, он умывался, либо его умывали около этой трубы. Почему у нас версия с отвозом нашего ребенка появилась, скажем так. А действительно, когда на поляне мы были, там получилось, что как бы все было чисто. и и я бы не сказал, что там компания какая-то гуляла Плюс ко, ко всему, вот, ты говоришь как бы, про следы, да, как бы сняли, что-то не сняли Мы когда сами проводили свои действия, какие-то опросы и так далее людей Мы понимали, что опрос свидетелей не ведется Мы сами бегали по людям, нескольких свидетелей, которые уже сейчас идут в отказ Мы сами э, умоляли сказать, что они слышали, зная, что они слышали Они нам донесли информацию, эту информацию мы передали уже в московский СК по этим свидетелям что хотел сказать относительно места то есть когда мы начинали поиски соответственно мы круглосуточно круглосуточно не вылезая из леса наверное на неделю хорошую там прожили неделю мы жили там неделю жили днем и ночью спали где-то по часу и а более того, на второй или третий день, помимо Сальвара, было собрано огромное количество людей, которые добровольцы, люди откликнулись из Смоленска, из других регионов, из Демидова, и приезжали, там человек 300 мы набрали в первую неделю, и э, прочесывали два километра, э, Ради. прочесывали радиус, да, и когда подходили, вот Сальвар говорит, вот, вы же видели карту, там, и так далее, никого не обвиняем, ребята, поисковики, еще раз говорю, всем спасибо. Есть вопросы? Да? и мы просто, у нас нет на них ответа, да? и когда Сальвар говорил, ну вот, смотри, место, значит, вот это плохо проходимое, все знают, и они знают, что у меня были заблодники, у Андрея были высокие сапоги, у родственников тоже были, были высокие сапоги, которые позволяли места именно там когда мы увидели, зная, что наш ребенок может пошив, да, неделю, там какую-то, да, даже максимальный срок, ну, первые три дня точно, мы говорили, Юра, Покажи, где не прошли. Вот место, вот болото. И не даст, не врать мне никто. Мы ломились в эти болота. То есть мы лезли, есть видео даже, как мы лезем по этим болотам. То есть говорить о том, что, скажем так, в радиусе километр 300 не было... Пройдено. Мы плохо прошли, да, говорить. Я бы, я, бы, я бы не стал так говорить. Потому что прошли ребята, мои знакомые, которые в спецподразделениях служат, которые в некоторые вот ставки, они тоже лезли по этим болотам. И они не просто шли по болотам, да, они как за своего ребенка, за нашего ребенка шли туда. И поэтому говорить, что километр триста не пройден. Ну, я бы не стал, по крайней мере, да. Вот. Иван, вот у нас там такое разливается вода, но болото, угу. не болото, а вот напротив помойки, там вообще вот по шее, Иван там лазил. Там и, и коряки, лазил. То есть вот. мы раздевались, лезли с кошками по этим болотам, да. Что еще хотел сказать относительно того, следы там, не следы, да ничего не снимали. Получается, мы стояли, курили у шалыша. почему нам так обидно, но. так обидно за то, что произошло. Следствие не велось, вообще ну, следствие получается. местное было. То есть мы с Таримом Баленском Смоленское подключалось позже или не получалось? Когда мы ходатайство писали. То есть мы приезжаем на место, э, в очередные поиски. И опять же, э, оговорка сразу, что несмотря на то, что 18 мая, Середуард Перстен, поиски, у нас пять инициативных групп которые работают сейчас, куда входят и бывшие исследователи, и настоящие исследователи, и, и спецподразделения, ребята, и спецназа, и так далее и тому подобное. Они работают и сейчас. И по этим местам, которые с Альваром были закрыты 18 мая. 18 мая. Группа по экстрасенсам у нас ездила Группа по незакрытым местам Вообще Группа по трекам в... То есть у нас то работали есть... ребята все лето да. Мы да. не вылезали До еще. середины июля мы работали Потому что потом уже было невозможно Очень Трава высокая вода, да. была Вообще да, ничего И то проезжали видно, да. Так вот, когда мы стояли у этой беседки, курили Я говорю, смотрите, ребята, следы на беседке Вот у меня фотографии даже есть да? Видно, что кроссовки Я говорю, присмотрелись Действительно, как мы узнали, что туда кто-то лез да? Мы увидели эти следы я звоню Самковичу, следователю, говорю, слушайте, Александра, не помню отчество. Валерьевна, Валерьевна говорю, тут следы на беседке, давайте как бы их снимем, не зафиксировали же, это же место, ну, какого-то, 105-е убийство да, было на третий место происшествия, Но. да, 105-е, несовершеннолетний, давайте, может, их снимем. Да там кто угодно может лазить, она мне говорит. У меня трубка нет. Туда вообще нельзя залезть. Туда нельзя залезть. Мы заставили приехать следователя, который приехал. Мои ребята были тоже из спецназа. Взрослые мужчины. Они говорят: а она говорит, показывайте, как туда лезть. Взрослые мужики такие смотрят на меня. Ну, давайте, говорю, лезть. Они залезли, причем, как бы, ну, не проблема. И после этого они помогали держать эти следственные фишки, вот эти квадратики, чтобы она сфотографировала и с недовольным видом просто уехала. Вот так вот мы искали следы то есть у нас получается потом мне говорят а, что ты за следствие все отработало да. видео видео получается которое достал, видео единственное да. видео достал я да. следы нашел я блин. то есть все нашел я и мне потом говорят а что ты лезешь кто ты такой да это мой ребенок ребята я его отчимом был я его растил с четырех лет ну, еще учитывая что будет подозреваемые и был подозреваемый, какой пиар? Самый первый, по-моему, это был даже. Поднял. Я самый первый да, подозреваемый. Да, какой да. пиар? В госслужбе какой пиар вообще может быть? Проснитесь, люди, немножко. А подозреваемый ради того, что он шум такой поднял? Его? Потому что если бы меня не было, не было бы такого шума. Да. Так убейте меня, убейте, вот, закопайте. Ты... Так, а родители этих детей кем являются? Которые были на данном мероприятии, где Влад пропал?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 Кто-то простые люди. Ну, есть ну, обычные, да, обычные, да, предприниматели. да предприниматели. То есть все довольно-таки влиятельны. Ну, ну, если судя брать, он, да. то, Ну, понятно, если при власти, то наверное. От них да. комментарии были какие-нибудь? Ну, комментарии только после, как журналисты с ними стали работать. В той компании. Кто это сделал? Эти ребята, другие приехали. Мы не знаем, мы уже знаем, что там другие люди были. Ну, другие дети, там, судя по некоторым фотографиям, которые мы видели. То есть мы говорим, что то, что произошло с Владом, случилось там. А оскорбления ударили, обозвали, обиделся. сам, ну Да, несчастный случай. Ну, там всякое. Но именно в той среде случилось что-то, что явилось необратимым для нашего ребенка вот основной посыл вот услышите его, случилось все там и видео с того места есть с унижениями либо просто видео мы не знаем но оно есть следы борьбы в промежутке в этом не было да когда если, если, если, если мы берем эту полянку да которая на от балаги происходило то есть в дальнейшем не было как говорить ни поломанных веток ни следов мы... нет, нет, тут... вообще смысл. дело в том что мы когда первые три дня э, на это внимание ходили, не обращали мы обращали веток, внимание на следы ломления следы влезания на... следы рвоты как рвоты, шей, рвоты, в разные вещей. стороны мы взяли до да, метров триста смотрели ветку сломанная да. или нет даже эксперименты ставили вот шли с, с ребятами из Сальвара, я в, в, в, в бригаде шел выключали фонарики ночью часа в четыре там ночью было говорю давайте попробую я метров наверное 30 пытался там бежать лезть Но потыкался Невозможно. потом мы включали фонарик и смотрели что остается там просто там там такой лес вы увидите там все обламывается одежда цепляется я порвал куртку то есть следы видны таких следов на вот этом ближайшем радиусе не было а если даже рассматривать версию что он ушел которую мы не рассматриваем категорически мы ее не рассматриваем я вы потом поймете почему то э, э, э, э, э, не, не, не, не вдаваясь детали то значит если он ушел значит он не хотел туда возвращаться потому что когда мы были с корреспондентами россии один на этом месте мы четко слышали голос когда попросили из лагеря покричать слышно очень сильно то есть если они через 15 минут похватились значит они крикнули бы и он пришел Значит, он не хотел возвращаться, если уход рассматривать, да, как одна из возможно, тогда это даже, ну, нет. А по самому уходу, если так пробежаться, кроссовки завязаны, зашнурованы, не потерял кроссовки, не потерял носки, трусы в идеальном состоянии, футболка в идеальном состоянии, штаны в этом самом, только резинка осталась, все, все, штаны изорваны. Ну, это уже получается дальнейшее, то есть, когда местные органы узнали о том, то, что вы подали заявление на Москву. Что, что дальше произошло? Ну, когда уже, естественно, было найдено. Ну, 29-го, как 29-го, это... ну, 29 да? Ну, 29-го числа мы приехали на встречу в Австрике, но пока ждали, значит, пришли. Пока ждали, да, наша была следующая очередь, там вышли люди, ну, как бы тоже, из следственных органов, и сказали нам, что нашли, ну, предположительно. Останки. А, человека да, нашли предположительно, предположительно, предположительно, ну, предположительно. но еще что? не точно. И то есть нам в этот момент пришлось заходить в бастрыки. Естественно, состояние такое. но ну, я там начала говорить ему, чем я недовольна, что мне не устраивает. Но он уже я так у меня в курсе было всей все этой истории и... То есть Москва, получается, уже уже была как-то. Да, они уже осве были осведомлены. осведомлены. Да. Так, и получается, вызвали, сказали, что в нашли тело 29 числа. Так, дальше что было? Ну, просто восстанавливайте было Дальше, когда уже вышли от Бастрыкина, приехал следователь из Московского следственного uh -huh. комитета, Центрального аппарата. Мы с ним обговорили, ну какие вопросы его интересовали, что у нас в первую очередь волнует, что у нас не устраивает и на что мы хотим обратить внимание. Ну и потом мы приехали сюда. Смоленск, но еще вот до да, приезда через какую-то ну, приезда еще я хотел сказать. Пока они были в Москве. Получается, мне позвонили ребята. сказали, что останки нашли. Я позвонил Васильевичу и спросил. Действительно ли это так? Он сказал, какие-то останки нашли, идем на место. Я сразу же выехал на место. Приехали на место, пока работала следственная группа, криминалисты нас туда не пропустили. Мы хотели проехать, нам категорически запретили, вплоть сказали будете нести уголовную ответственность. Но опять же, мы в рамках правополя действуем мы и планируем действовать только в этих рамках, и не стали как бы идти на конфронтацию с криминалистами. Местными, поэтому дождались пока не уедут и э, решили туда ну потому что люди уже туда собрались ехать мы решили как, чтобы никто лишний не поехал поехать посмотреть как оцеплено место как э, ну, посмотреть где, наш ребенок, где он э, так сказать место место это, место это, да да само. Угу. проехали туда на большом там где вездеходе. вездеходе пришли э, вот на это место уже, уже темно было, светили фонариками, осматривали и увидели кости. Угу. Остатки. То и есть вот... Фрагмент... фрагменты... фрагменты костей. Фрагменты костей лежали на этом месте. Мы как были немножко. Э, как сказать, даже слова не подберу, наверное. Шокирован. Ну да, шокирован. Я позвонил Андрею. Настя говорю: слушайте, тут кости. Настя позвонила, следователю сказала, что не забрали кости. Ну да, я позвонила, говорю, а что так и а почему не забрали фрагменты? -то? Он мне сказал, как все забрали. Говорю, нет. Я ему а. прислала фотографии. Да, что мы подтвердили, что на самом деле фрагменты ну, оставили. То есть Разберемся. частично, грубо говоря, типа мы типа они забрали. А много, частично... много останков мелких осталось. Да, даже не вот Штанки, вот это, ну, и, а, маленькие, ну, маленькие, маленькие. Да, ну я думаю, надо все собирать, ну, потому что да, было. мы ночью туда вот из Москвы приехали где-то во втором часу, три, наверное, 3. 3. В пол в три мы там на месте были <клышко> ночью. Вот и ну тоже это видели все. Вот и потом как бы на утро я так понял они все собрали и самое удивительное вот если здесь как бы ну ладно знакомы незнакомые криминалисты дело не в этом другие которые а просто независимые они все сходятся во мнении что не мешочков которые остаются от мозговых органов под скелетом не нашли соединительных тканей, соединительных тканей волос, сухожилиев волос волос там, помню, да, было? по моему сколько, один что один чуть -чуть. Но совсем совсем то чуть -чуть. есть всего шевелюры и нам сейчас хотят нас убедить в том что за 10 за 10 месяцев разложилось полностью тело еще и мхом поросло. да тут вот отвлекусь от темы вчера девушку в лесу да на днях нашли которая полгода пролежала в такой же местности ее можно было опознать просто вот полгода ну 6 месяцев ну, да? а здесь прошло 9 месяцев и уже не то что опознать тут скелет то есть это говорит о том что э, ну это просто пытаются сделать так чтобы просто мы думали что вот он так разложился за 10 месяцев и он ушел. Вот я такую, думаю, версию хотят, ну, чтобы мы донести до нас, и, чтобы да, мы ну, поверили а в не это, а мы вот не верим в это. Да не то, что не верим. Но. Тут фактов столько Но. много, что вот мы очень надеемся на центральный аппарат Следственного комитета на Бастрыкино, что, он разберется, что он разберется в этой ситуации, потому что здесь не нестыковок больше, чем для понимания человека. И понятно, когда люди все это обсуждают вокруг, много вопросов, очень много вопросов. А представьте, сколько у нас вопросов, если мы 10 месяцев в этом живем и сами стали детективами, исследователями, и я не знаю кем. А стали не потому, что мы такие невменяемые, как нас называют, а потому, да? что так ведется следствие. А потому что ведется велось так следствие, при котором мы понимали, что не опрашивали свидетелей, вот, То не сделано, это не сделано. Потому что есть свои люди, также в органах, в структурах, повыше, чем Следственный комитет местный, и которые нас э, инструктировали, что делать которые нам говорили, как лучше сделать, потому что пропал ребенок, пропал, я думаю, что если бы у кого-то пропал ребенок, ну, нам что, надо дома сидеть и ждать, да, пока нам кинут и скажут, хавайте то, что вот мы вам дали, нет мы даже больше скажу, если бы это случилось в Москве или Московской области, вы там да. подняли бы все, да, все мы, районы, подняли, подняли вертолеты. А, на... а мы каждый день движение. ходили как на работу. А вертолет же летал. Вертолет летал в первые дни. В первые Один, два, два дня, по-моему. Вот вертолет летит. Я вот... Мы видим бутылку. То есть, То есть вертолет, бутылку они видят. тело. Есть а он... ребенка а... они не увидели а метр девяносто, не учитывая, что не было ни, ни листы, ни ничего не было. листы. Коптер Следственного комитета 9 летал. Снимки мы, кстати, не видели с этого коптера, хотя бы сравнивали снимки Лиза Алерт, который вот все видели с 21 апреля и снимки 9 апреля Следственного комитета и посмотреть, было ли тело там э, по, ну, 9 апреля Следственный комитет сейчас занимается восстановлением видео, переписок, фото или биллинг э, мобильного телефона того же самого, какого фамилии Но, К сожалению, мы не обладаем такой информацией. Следствие что... ведется, и нас да. никак пока, пока не... Никак. не оповещает. Не Друзья, да. пожалуйста, кто смотрит нас из органов, пожалуйста, обратите внимание на это дело, потому что мы знаем, что вы, что вы смотрите. Вот. Так, сейчас секунду. Друзья, пока можете писать вопросы, которые вас интересуют. Да, и по поводу независимой экспертизы, люди спрашивают, что в итоге пока что... Ну, мы, мы ждем там... эксперта, потому что будет проводиться порядка семи экспертиз. Ну, они там, да, они проводятся да, да. сейчас, надеюсь. Ну, это ДНК экспертиза, если ДНК, ну, там ДНК там, в том числе, повторно там. в Москве, плюс еще ряд экспертиз. Пять или шесть. Там они разные экспертизы разные. на все, на все, что могут они там... А, ну, по времени сказали три-четыре 3... месяца. Ну, не больше четырех.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 смотрите эти видео прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео да. круто так по поводу вот с, э, зубы, зубы По поводу зубов спрашивают мы не знаем мы не видели мы сразу в этот скажу момент... мы не видели фотографии, фотографии не было останок не... а ничего, Ни... ничего, ничего, ничего не показали ничего не показали потому что ни фотографии с места криминалистами, ни с самих останков. Ничего не было показано. Только То есть -то. по факту вы видели только оста останки, которые они не, не забрали да. с собой. Да, и ну все. и потом вот эти останки, что в СМИ появились, вот эти вот фотографии, когда они лежат на собранные там кости, все. А следствия нет, нам ничего не представляло. Вы думаете, на фотоскоптера реальное тело? Ну вообще, вот чисто формальности, потому ну, так, что... Так, да, вроде похоже. Вместо я... ТО Я на месте был, да, Может, вот ходил, тут... сравнивал деревья, все, да. И мне просто еще, я как, для себя хочу, чтобы ну, узнать, поглядеть, как лежали, как они доставали... Кости, как лежали ну то есть мы хотим мы посмотреть фотографии все-таки как расположение, расположение останков. останков костей ну потому что просто похоже мы, мы видели фотографии тела но как бы да, кажется да, она да, боком да. лежит Ну он боком во первых и поза неестественно для человека который замерзает ну и замерзает то есть самолет, боком да, да, да, да конечно да? поза эмбриона, а у него просто как будто его как-то или бросили, кинули руки пихнули, в разные там, стороны то, то есть вот. раскинуты ну, эта поза неестественная для человека, который и, там... и кроссовки. Потому а... что на фото вот, вот ну, как будто как бы тело довольно таки, ну, не mm -hmm. кости там на фото но mm -hmm. просто. Нет, по это да. же в апреле фотография была. И я хочу сказать, что а, ну, по фотографии, э, ну, если судить. То есть я считаю, если бы это было практически через месяц, то я думаю, что бы тело выглядело по-другому. По-другому, конечно. А не вот в вот таком примерно... А на еще более-менее или... нормальном виде, ну, состоянии состоянии, фотография такая, ну, создается мнение такое, я что... Я просто видела, вот как эти, ну, люди через неделю, и ну, которые умирают. И... То есть они совершенно в другом состоянии. Они опухают, начинают. Ну, ну да. там по-разному, да. Нет, Но могут и сохнуть, они да, могут да, и сохнуть. Подробности, и конечно, еще, еще был вопрос так Кирилл, сейчас перебью. Костя, Костя. Ой, Костя. Не вот, прикажешься, Кирилл, кирилл. Я, Я не знаю. Все. Похож на Кирилла. Хотел сказать, что туда доступа, говорят, дорог нет. Да, подвести. Ну да, от шалаша, конечно, туда пробраться сложно. Но если мы поедем с асфальтной дороги, там есть поворот налево, и она выходит на лесовозную дорогу. К этому месту может подъехать любая практически машина проходимая, будь, будь то квадрокоптер, этот самый квадроцикл, либо грузовой какой-нибудь лесовоз, либо что-то ну что тяжелая, полноприводная, либо та же буханка, которая может пройти к этому месту ну, абсолютно нормально. То есть доступ к этому месту тяжело проходимый, но есть и на транспорте ну, в том числе. Полпути, в основном, Ну да, да, да. Ну, километр. Ну, километр, да, километр, да, километр да. да, Ну, 200 метров там остается. Ну, то есть туда подъехать можно Туда, если пойдет, да, Так, по поводу слова такого, которое было, не знаю. Спасибо. Да, что это? Ну, было, было слово. 16 апреля мы поиски велись активные 16 апреля утром мы приехали на место раньше... еще Пол, сальвара да, сальвара еще не было подошли к шалашу, сначала не обратили внимания, а потом смотрим надпись. Прямо на земле? На земле, Это да. Прям... Была, по ну, нет. Они Боже, нет, позже, позже Они приехали. все приехали. Да? Мы самые да. первые приехали. Это еще Демидовское следствие. Ввело. То есть видели их не только мы, не только я, Андрей. Есть свидетели, которые с нами приехали, которые готовы подтвердить. Слово было, были. но не, не знаю, откуда оно, кто его написал. и. но ну, ну, ну, ну, все равно почерк Ну, ну по, по обычной палкой, палкой, палкой, да? Просто палкой написано, ну, да, да. И, и фото мы и сразу отправили в... Даже дело, если такое вести, то... Человек как бы ну, вряд ли в лесу прожил. Такой, такой, ну такой, конечно, такой, нет, это, нет, это нет, как просто это это это кто-то издеватель. да, издевательство, издевательство, но издевательство. еще нам стало немножко обидно, что а, на пресс конференции преподнесли э, эту информацию. Мол, что мы это а выдумали. Мы придумали. придумали вот это вот. А, даже так. Да. То есть сказали, что мы врем. Специально, наверное, это нарисовали. Специально и То есть издевкой о том, что мы вводим в заблуждение. Mm. В том-то и дело, что как раз-таки мы и не вводим в заблуждение. Мы Если вы заметили, yeah. за 10 месяцев мы постараемся апеллировать фактами. Никаких домыслов мы не приводим. У нас 5 версий. Еще раз говорю, 5 версий, которые мы отрабатываем. Кто на себя начинает что-то натягивать, кто кого-то обвиняет. Никто никого не обвиняет. Мы, мы хотим версий. просто. Мы хотим узнать, где наш ребенок и что с ним случилось. Он нам дорог, как вы не поймете, люди. Это мы наш сейчас, ребенок. Да, там волна и негатива сейчас определенно да есть. Да мы к негативу, мы за 10 месяцев, при... мы уже. Я представляю, что люди просто вызывают не. не, не мы до этого это. никогда не опустимся и опускаться не собираемся. И обвинять делать. мы никого не обвиняем еще раз. Мы, мы хотим... просто хотим правды. Как там говорят, что мы родители такие секи. Да нет, мы вы обыкновенные это, люди. А можете потом нас обсудить. Да, потом, и, но мы вы, хотим вот просто понять, найдете что, нашего ребенка, да, поможете, что с сыном случилось. Мы А надо. потом что хотите и как хотите. Кто мы с, просто правду с, хотим кто добиться. Кто, где живет и так далее. Да. сейчас не тема для разговора. То, что покупает там. Это уже дело каждого, потому что да. сейчас как бы здесь рассылать. Так, вообще приблизительные сроки какие-нибудь есть или вообще они известны? То есть вы сейчас находитесь. В Вакуум ну, вакууме Вакуум в подвешенном состоянии есть. пока да ничего не знаю только по вот экспертизе нам сказали мы хотим поблагодарить просто потом забудем группы которые нас поддерживают Людей, Ой, которые, которые... Всех... Все людей, Большое блогерам, вам спасибо Спасибо огромное всем блогерам Которые разнесли эту историю Просим вас держать просто до полного расследования Руку на пульсе И так как эта волна будет в любом случае затихать Мы просим просто простых людей Обычных и блогеров Которые могут держите пожалуйста руку на пульсе Нам это важно Мы чувствуем вашу поддержку и Благодаря ей мы подняли голову И опять пошли вперед Когда силы просто реально нас покинули Когда мы остались одни Поэтому мы вашу поддержку чувствуем и говорим вам большое спасибо. Только единственная просьба у меня говорить по факту, по существу адекватно, а не выдумывать непонятно что. Старайтесь проверять да, да. все факты. Мы на связи, каждый из нас на связи. Если вы нам задаете вопрос, мы на него ответим. Но лучше проверяйте, пожалуйста, Потому банки. что да, вы иногда... Высказываетесь, а эта информация совсем не информация, как бы она ложная, и, и как бы у ну, нас это тоже выливается потом негатив, что вот это из-за нас, как бы вот так, из-за нас, ну, <связывая> <связывая> ну это из-за нас, но ну, просто не хотелось бы вот это вот этого всего лишнего, чтобы чтобы отвлекало. Да, от отвлекало. А если Есть, конечно, факты. Давайте их обсудим. Все спрашивают про Чечню, я не знаю, что. Ну фотография прежде... очень похожа, но, но овал лица. это нет. Овал лица, нос, э, нос не нос, то, брови брови не похож, похож да. Согласен. Ну, губы даже не те. Губы, да, губы не, не те. Те. Вот если увеличивать да. конкретное лицо, брать. Просто нос у... совсем не тот и вот эта часть. Вот у Влада, у Влада, много... Влада шишка с левой стороны. Я была. просто не ну, видел. Просто... Ну, в общем же... да, говорим, да, что это Влад. Это нет. мы в, сейчас в группе вот вы видели, что в группе пост или там по поводу есть одно видео единственное, наша последняя зацепка, ну такая одна из основных которая достал если действительно есть, которые люди разбираются там кидают фрагменты, разбор видео разбор там звуков, но это не совсем то, вот, что мы хотим донести, если есть специалисты, которые может даже это платно как-то сделать потому что, кстати, за деньги хотим сказать спасибо, деньги, которые Насте на карту пришли, они неприкосновенные мы справляемся своими силами у нас есть еще пока средства небольшие мы их тратим деньги лежат на карте можем выписку я сразу скажу этого стесняться не нужно люди абсолютно адекватные разные ситуации но бывают. все равно это ситуация двояка да, она двояк, отразилась двояк, потому она попала... что я... это везде так даже. Но мы стараемся их не, не трогать, и об этом мы сообщим. Так вот, если есть эксперты, которые могут кадрировать видео, разобрать по голосам видео, разобрать каждый фрагмент именно на специализированном оборудовании, просто отзовите и скажите, сколько это стоит. Потому что на видео много голосов, которые не слышны на заднем фоне, на заднем но фоне они фоне. есть. И нам да. очень нужно. Вот это прям просьба к ребятам, которые. А есть Видео есть видео. У нас есть еще что-то. А Да, по, да по, по юристам спрашивают, кто сейчас работает вообще. А ну, мощная ли защитно, ну именно выстраивает страна. А, дело в там. том, что да, у нас адвокат Лялин Вадим Михайлович, он в Москве живет, он взялся за наше дело. Но, за что мы благодарны. Да, за что мы благодарны первому, о, второму каналу Малахову России один. В общем, ему пока не дают ознакомиться с делом. Пока тоже. Пока. Здесь, да. Я сейчас маленькую стану, заметил. Получается, если я, я просто вернусь к теме останков, да, ага. когда бы, когда бы когда они изъяли их, да, там остались. Вы их, получается, взяли, да? Или нет? Или вам там выдали? Нам никого там, ничего, там, ничего не проводится эксперте Ничего нет. нет. То есть так, да? Даже так. То есть ничего, да, не дали. М так, так, так, так. У нас еще? Почему вас Василевич в негативном ключе отзывается о вас? Что такое Васильевич? Василевич, Василевич это старшая группа с поисковой группой. У нас, в принципе, у меня там много знакомых работает. Ну, не работает, как волонтеры, да, многих я знаю, и в принципе мы с ними рука об руку шли. Но с Васильевичем, с Юрой у нас тоже, кстати, сложили хорошие отношения. Вот ну, никаких проблем не было. Но вот как только останки были найдены, и как только, опять же, не с нашего посыла, а люди начали задавать вопросы просто люди, он на нас как-то то есть он записал видео обращение к людям там начал оскорблять их начал ивану писать сообщение то есть, да. но... дело в том что если бы он хотя бы не записывал это видео и сказал бы ну адекватно что да ребята ну ну, как-то адекватно объяснил эту ситуацию, а то он начал говорить, что туда нельзя было пройти, там было воды по колено, то, что Влада нашли в воде, ну, вот такую чушь. И, естественно, люди начали ну, негатив в сторону Василевича, а он этот негатив почему-то переключил на нас, хотя ни разу ни плохого слова о нем не сказал никто. И теперь развернул Сальвар против нас, как будто мы их обвиняем. Мы, мы есть никого голос... не обвиняем. У меня есть голосовое сообщение, в котором я предлагаю э, из Сальвара участнику, когда у нас тоже начался вот этот вот перепалка, причем с их стороны, я предлагал, я голосово обменивались, и как бы я в целом дипломат и говорю, давайте у мамы у мамы Влада и у папы, да, как у родных людей есть к Васильевичу вопросы. А ну, может быть их обсудить просто, но ну, на это голосовое как бы, реакция была тоже не совсем как бы, понятна Мы же всем говорим, мы готовы к диалогу, нельзя объяснить Зачем-то ну, негатив, опять же он не шел от нас, мы не говорили, что вот они не, Есть странности в нахождении останков Мы начали про них говорить, что есть такая странность, есть такая странность Вот про скелетирование сказали быстро и так далее Вот много вопросов, и почему бы с нами не поговорить так, нет. Так, что у нас еще есть по вопросам? Почему Жумаев? Почему Жумаев не дает куртку? Я просто не знаю, многие просто мы вы нас тоже понимаем. Я не могу поймете. сказать, почему Жумаев не отдает куртку. Я не обращалась к нему с этой просьбой. В общем. Ну, может она ему нравится. Может, Пускай да. носит на здоровье. Пускай. Если ему так нравится. Я понял. Так эфирки нибудь еще будут по региональному телевидению, Мы пока, не пока, не... пока никто Мы пока ничего, ничего не говорит, ничего. Да? пока идет следствие, так и по ДНК за границей, пока это ждем, не можем ничего сказать, ждем пока результаты экспертизы, это уже будет Цитаты, после аппарат, того, да, как да, центральный ну, экспертиза независимо да? будет, либо... отдает Данные экспертизы потом вы уже берете голову, а потом голову. мы будем думать, думать, думать, думать. ну естественно думать. По, по решению потому что по не могут сказать ну, что и там что и вообще не то все но сначала надо дождаться центрального аппарата я пойду. друзья еще раз напоминаю кто нас смотрит пожалуйста если я знаю что смотрит и аппарат президента пожалуйста за это дело возьмитесь вот комментарии какие-нибудь еще будут а да, нет, еще раз спасибо всем, кто да, поддерживает. И опять же, если будет организован Действительно сбор денег на какие-то цели Нам уже сказали, что скорее всего Нужно будет обратиться в фонд Я вчера слышала одна... Ну да, вот по поводу денег мы решим Потому что мне многие пишут Значит, хотят обратиться в фонд Благотворительный, чтобы собрать деньги На памятник Но пока я считаю, что Рано, рано еще, рано рано, еще. Рано, давайте да. мы дождемся Следствия, хотя бы первых результатов Каких-то, а не будем потом хранить.